Привет! С вами Амир Исламов. Сегодня покажу и расскажу, какими расширениями для браузера я пользуюсь. Первое подобное видео записывал еще два года назад, но я решил перезаписать и показать актуальные дополнения, которые сейчас установлены в моем браузере. Браузер у меня на данный момент Google Chrome. Многие из них подходят также и для Яндекс и для Safari, и для Opera. Погнали! Первое расширение, которое я использую, называется Tobi. Оно находится вот здесь, в углу. Это менеджер закладок. Замена стандартному менеджеру. Мне он гораздо удобнее для использования. Вкратце, если рассказать, тут есть сортировка по коллекциям. И также можно добавлять дополнительные вкладки, которые также можно сортировать. Я думаю записать отдельное видео, как я работаю с закладками. Если вам это интересно, поставьте лайк или напишите комментарий, что хотите видео именно по использованию ссылок и закладок в моем случае. Закладок у меня очень-очень много. И как это все нужно логично структурировать? Это первое расширение называется тоби Второе расширение позволяет работать с документами Office, Office Word, либо Office Excel в офлайн-режиме. У меня не установлены приложения Office, пакет офиса Я просто перекидываю их в браузер и прям работаю в нем. Сейчас я продемонстрирую вкратце, как это работает. Переходим на рабочий стол, где у меня есть файл Excel. И теперь просто закидываем его сюда. Все, он у меня открывается. Даже без подключения интернета я могу его редактировать, менять и затем сохранять, как обычно, при работе с, с пакетом Excel. Следующее расширение называется vidIQ. Vid, vid он приглаждается мне для работы видео на youtube сейчас продемонстрирую, что он позволяет делать перейдем на мой канал да кстати если вы смотрите еще не подписавшись делайте это прямо сейчас вот пример откроем видео и как раз таки видайкью позволяет просмотреть мне ключевики нужны насколько видео было полезно Сколько подписчиков в день примерно подписывается. Какие теги сейчас актуальны. В общем, это такой менеджер, который позволяет продвигать ваше видео. Некий помощник. Более подробно вы можете почитать на сайте самого Q. Все ссылки будут в описании к этому ролику на YouTube. Следующее расширение используется не так часто. Это Letyshops, который показывает мне, какие есть кэшбэки сейчас на сайте. Примеру захожу на AliExpress. И он показывает, что на этом сайте есть кэшбэк Возврат за покупку Наверное, все знают, что такое кэшбэк Дальше Следующее Называется шаблоны сообщений ВКонтакте Что они позволяют сделать? Вот, к примеру, у меня есть Откроем сообщение Вот. Данное расширение добавляет ни... снизу отдельную вкладку Называется шаблоны Вы можете их добавлять, редактировать К примеру, я частенько отправляю номер карты сбербанка я вот выбрал заранее вбил номер карты нажимаю и он автоматически показывается либо я вбиваю здесь и он автоматически подсвечивается, очень удобно когда вы пишете частенько однотипные сообщения, либо раз можно даже такие большие сообщения вбивать в данный менеджер дальше это был плагин шаблоны сообщений следующее это black меню для google что он позволяет, он позволяет в быстром доступе держать Приложение от google к примеру, у меня здесь находится переводчик карт youtube диск за, заметки закладки документы и сокращение ссылок то чем я частенько пользуюсь к примеру мне нужно сократить ссылку мне не нужно искать где-то в поиске снова данный сайт я убиваю сюда URL шортер шортинер сори за английский вбивая ссылку он ее сокращает то же самое касается карт либо переводчика то есть все инструменты популярны в одном месте очень-очень удобная штука. Рекомендую ее поставить. Можете нажать на редактировать и добавить какие-то свои, либо удалить. Следующее. Chrome спуфер Что позволяет делать данное дополнение? Это случай, если вы используете Instagram, и вам нужно добавить фотографию с компьютера туда. Я использую именно для этих целей. А в целом оно позволяет стимулировать к примеру показ браузера в мобильной версии сейчас вы выйдете вот сейчас инстаграм у меня открыт с компьютерной версии А с компьютерной версии к примеру фотографии добавлять нельзя что я делаю я нажимаю на данное расширение и выбираю будто бы я зашел с телефона к iPhone, с айфона он обновляется и парам у меня появляется вкладки добавить фотографии добавить видео все как обычно а нет, цори видео он не позволяет добавлять, фотографии легко Будет удобно тем, кто использует как раз таки Instagram и хотят добавлять фотографии с компьютера. Но то же самое касается и ВКонтакте. Если я обновлю здесь страницу, он покажет у меня мобильную версию. Можно, к примеру, тестировать ваши сайты. Выключим. Все, сбросим настройки. Едем дальше. Следующее классное расширение для дизайнеров и в целом разработчиков называется Muesli. Что она позволяет сделать? Вообще, изначально, если вы его установите, у вас она будет открываться вот в этой вот вкладке. То есть вместо менеджера закладок, как в моем случае. Вот, у вас будет открываться данный сайт. Что здесь? Это вообще агрегатор новостей для, в целом, айтишников, мне кажется, айтишников, бизнесменов, все, что с ним связано. Если вкратце, слева показываются источники для новостей. Тут очень много у меня, к примеру, связанных с дизайном. Вы сами можете их сортировать, нажав на «Редактировать». И можете посмотреть, какие сайты чаще всего используются у меня. Это Behance, Dribble, новости новостей, новости новостей, новости дизайна, Blockin Vision Studio, Awards и так далее. Вы можете их удалять, либо включать. Все, что вы частенько используете. И ежедневно вы заходите, просто включаете данный плагин и просматриваете. Занимаетесь тренд смотрите, что сейчас в тренде, что сейчас популярно у дизайнеров, какие появляются новости. Мне, как для человека, который ведет блог о дизайне, это крайне-крайне полезная штука. Сверху показываются популярные сайты, которые вы чаще всего используете. Дальше, это плагин Muzel. Наверное, я по нему тоже поговорю в уроке про закладки, если вам эта тема будет интересна. Следующее, What's The Fonts. Он позволяет показать, какой шрифт используется сейчас на сайте. Перейдем в ВКонтакте, нажмем на «What the font» на иконку. Все. В целом на даже не нужно нажимать, просто жмете правой клавишей, выбираете, что за шрифт, и он показывается, какой шрифт, какой размер, ширина и высота. Бывает крайне удобно, даже цвет показывает. Окей. Еще бы скачивать давал все шрифты, вообще здорово было бы. Следующий LastPass, я использую его очень давно, даже в прошлом видео, 2 год давности он у меня был. Это менеджер паролей. У меня хранятся здесь абсолютно все пароли. Для людей, которые боятся для параноиков, этот плагин совершенно не подходит. Но Мне удобно, я не, мне не нужно запоминать постоянно, какого сайта, какой пароль. Все находится вот здесь. Так. Жмем сюда и видим сайты и какие где пароли также он синхронизируется с телефоном с телефона тоже очень удобно использовать мне нравится если вы боитесь что ваша пароль куда-то исчезнут ну тогда наверное, не стоит за почти три года у меня пока что с этим все окей следующее расширение называется pocket я думаю вы все его знаете к примеру я листаю какие-то сайты в ленте и хочу посмотреть вот это видео позже Видео либо сайт. Я нажимаю на Pocket. Все, оно мне отправляется на страницу pocket. Нажимаем, к примеру, дизайн, и видео. Прописываем теги, чтобы потом было легче искать. Окей. Okay. Дальше мы, собственно, просто переходим на ваш pocket лист. И вот все сайты, которые я когда-то откладывал, затем я их сортирую, но опять-таки, это к теме моей работы с закладками. У меня там своя система уже заработала закладками я работаю постоянно и регулярно плюс есть сортировка по видео статьям изображениям все что вы сохранили себе в Pocket лист очень удобно есть также сортировка сортировка синхронизация с телефоном можно телефон добавлять с компьютера и все все хранится у вас в одном месте рекомендую следующее и последнее расширение которое хочу сказать это google test очень очень простой менеджер задач просто пишу если мне под рукой, к примеру, тетрадь либо мне неохота где-то ее искать, я записываю все сюда, то, что мне нужно сделать за день. Как только задача выполнена, я нажимаю на чек. Все, она готова. Никаких заморочек, никаких прибомбасов, все довольно просто и примитивно, но зато удобно. Иногда как раз таки хочется отказаться от всяких сложных заморочек, хочется просто простой чек-лист, все. Вот и все, друзья, я рассказал про все свои расширения, которые я использую. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, обязательно комментарий, подпишитесь на канал. Если вы хотите, чтобы записал видео про закладки, напишите тоже об этом в комментариях, вообще интересно ли вам подобные видео, или вам только туториалы подавай, я не знаю. Подписывайтесь на блог ВКонтакте, и до следующего урока, пока!